Здорово, чуваки! Это обзор от map.org и я, Трэш! Сегодня у меня для вас добротная тройка свежачков! Итак, в этом выпуске вы увидите Гонки по встречной Зомби-файтинг И стратегию будущего! Поехали! Traffic Nation это неплохие гонки, чтобы скоротать твое время. Принимай участие в скоростных заездах, маневрируй автомобилем в потоке дорожного движения и обгоняй другие автомобили. Чем опаснее вождение, тем больше ты набираешь очков. Так что угоняй от копов и проскальзывай между встречных автомобилей как можно быстрее, используя нитро. В игре 16 видов автомобилей, обширный тюнинг, красивая графика, квесты на время и сюжетная кампания. Прокатись по городу, пустые или за снеженной зимней дороги, а за заработанные монеты ты будешь получать призы и прокачивать свой болит. Файтингов и игр про зомби мы повидали немало, а вот файтингов про зомби на моей памяти еще не бывало. В Ultimate Zombie Fighting на ринге сошлись все виды зеленых со всего мира. Выбрав своего гниющего фаворита, тебе предстоит пройти длинный путь к титулу чемпиона. При всей абсурдности происходящего, перед тобой лучший файтинг на Android на сегодняшний день. Долой казуальные односвайповые сражения из Mortal Kombat и Injustice. Ведь теперь тебе доступен целый список комбинаций, индивидуальных для каждого зомби. Запоминай необходимые приемы, проводи жестокие добивания, покупай новых бойцов, прокачивай их оружие и броню. В игре крутая графика, качественная анимация и добротный дизайн. В общем, пошпи, чувак, уверен, ты оценишь. И последняя игра в нашем списке также метит в лучшие игры жанра на Android. Dawn of Titans – это стратегия в реальном времени, поражающая графикой и масштабностью происходящего на экране. Наконец у нас появился мобильный Total War, друзья. Тысячи воинов, детализированные облака и водопады с качественной трехмерной анимацией. В твои задачи будет входить развитие замка и постройка армии. Наряду с мечниками, лучниками и кавалеристами можно будет Создавать еще и разнообразных титанов, сокрушающих толпы врагов. Управление боевыми единицами осуществляется за счет простых жестов в направлении выбранного оппонента. А на шкале верхнем углу экрана ты будешь следить за потерей войск обеих сторон. Участвуй в пвп-сражениях, открывай дополнительных титанов и защити небесный город от армии нежити. Ну вот мы и подошли к концу. Не забывай поставить лайк, подписаться и вступить в группу. Ну если уже давно этого не сделал. А это наше предыдущее видео. Погляди, может что-то пропустил. Это был обзор от mob.org и я трэш. Увидимся.